Я буду помнить эти дни Сань, что ты здесь делаешь? Я <клес> кофе пью Я тоже. А как ты сюда попал? Приехал вот на этом велосипеде снимать. А чё он у тебя красный, Сань? Он вишневый. Красный плохой цвет покажи документ то что там написано что он вишневый ты мне не доверяешь ты мне не веришь а где доказательства не увидел я увидел хуй, не... тут какие цвета вообще непонятные ты вам не увидел Нет, ты на свой велик цвет ж... на нем не написано он то вишнёвый. что он вишневый так и че а как... вот это вот это какой это тоже у тебя стул какой-то тоже странный вишневый ты любишь вишневый цвет у меня сейчас жгалка вишневая есть. А, понятно, все с тобой. <плёк> <Слышишь? плёк> что? Смотри там за что происходит. Я тебя люблю, поцелуй мои сысу.